Значит так. Утром включаешь рубильник, ждешь 8 часов, выключаешь рубильник и идешь домой. Понял? Не понял. Еще раз. Утром включаешь рубильник, ждешь 8 часов, выключаешь рубильник, идешь домой. Понял? Не понял. Повторяю. Утром включаешь рубильник, ждешь 8 часов. Вечером выключаешь рубильник, идешь домой. Теперь понял? Мастер, ты что совсем тупой? Я же еще в первый раз сказал. Не понял. Лайк, поставь. Поставь лайк. Весело же было, да? Поставь лайк, говорю. Не забудьте подписаться на канал. Там весело.